Всем привет, с вами Макс Пьев. мы находимся с вами сейчас на Бали и сегодня у меня первое знакомство будет с недвижимостью Бали, то есть здесь я не буду вам говорить, что я эксперт в этом рынке, я хочу посмотреть вместе с вами, как вообще выглядит недвижка. И начнем мы, соответственно, с виллы. Вообще, с сегодняшнего видео мы с вами посмотрим виллу, посмотрим стройку, посмотрим новый проект, который только будет вообще. Посмотрим океан. Ну и посмотрим еще что-нибудь, что вообще связано с Бали. И вообще, мы сейчас находимся с вами в районе Чингу, Чингу. Это что, то типа местная Москвы. Здесь такой же движ, такой живая куча заведений. Но есть, конечно, и контрастные моменты, которые я думаю, тоже вам в этом видео расскажу. Ну а начнем с виллы. То есть пойдем сразу в нее и зайдем. Сразу оценим ее. На самом деле есть небольшое окно, чтобы ее можно было снять, потому что завтра она уходит в аренду и вот так она выглядит. Ребят, я создал свой личный телеграм-канал, в котором делюсь мыслями, аналитикой, полезными советами, проблемами, решением этих проблем и вообще, как мы развиваем компанию. Я снизу оставлю ссылочку, вы зайдите, почитайте и если понравится, то подпишитесь. Продолжаем видос. Сверху у нас находятся две спальни, снизу вот такая большая кухня-гостиная, очень эстетично это все выглядит. Второй свет с вот этой люстрой, здесь небольшой бассейн, небольшая территория и это в принципе вообще достаточно, то есть для того, чтобы вы сюда приезжали отдыхать. Вообще, что я понял, вообще за время нахождения на Бали, я познакомился уже с некоторыми застройщиками, там э, с риэлторами, просто пообщался, какую-то концепцию для себя принял. И что я понял? Значит, что в основном недвижимость на Бали приобретается для пассива. Вам эта вилла в собственность будет не нужна, если только вы не собираетесь сюда переехать на постоянку и жить на своей вилле. Большинство же наших клиентов, большинство вообще людей, которые рассматривают Бали, рассматривают это как пассив. То есть ты вот такую лошадку себе купил, она, значит, у тебя сдается, и ты на эти деньги, если даже и приехал на Баль, живешь в каком-нибудь отеле. Там две-три недели либо снимаешь какую-то виллу, либо, например, оставляешь за собой свою же виллу на месяц, на два или на сколько-то там, и она, значит, вот приезжаешь на нее и жить. То есть она всегда чистенькая, потому что находится в управлении и так далее. Но для начала, наверное, нужно сказать, что эта вилла общей площадью 135, квадратных метров. Стоит на сегодняшний день, она готова, ее, кстати, можно купить, 460 тысяч долларов. И приносит она пассивного дохода в месяц 6 тысяч долларов. Окупаемость получается примерно 6 лет. Где-то вот в этом духе. То есть здесь, на самом деле, ее достаточно быстро можно отбить, и она будет уже работать в профит, в профит, профит. Давайте просто с вами посмотрим основную концепцию. Здесь, значит, у нас вот такая кухня с большой барной стойкой. Здесь обеденный стол и большая зона, где можно собраться со всей семьей, посмотреть там телевизор или с друзьями, или еще что-нибудь там в PlayStation порезаться. Здесь у нас находится вот такая часть для складирования. Может быть какая-то прачка или еще что-нибудь. Здесь гостевой санузел вот такого размера. Здесь выход. Здесь у нас должна быть кладовка. Все так и есть. Территория. Выглядит следующим образом. Выходим. И у нас здесь лежачки, вот такой вот душ, бассейн и немножко зелени. Идем дальше. Закрываем, чтобы к нам никто не заползли. Стекла, кстати, у ребят, как вы заметили, нифига не трехкамерные стеклопакеты стоят. Ну, потому что они здесь как бы и не требуются, так как здесь нет холодов. И звукоизоляция как бы особо ни от кого тоже прятаться. Поэтому одинарное стекло вообще стоит. Кухня эстетичная, хорошая, красивая. И идем с вами наверх. Наверху у нас будет две спальни, как я уже сказал. И здесь очень интересное решение в том, что снаружи окна закрыты вот такими вот реечками из дерева. Чтобы никто не видел там и соседи, что у вас здесь происходит. Это первая спальня. Приятно, да, выглядит? Особенно вот эта ванная. Правда, конечно, не очень логичное решение, потому что если я тут буду плескаться, то и весь пол потом будет мокрый. Но чисто инстаграмная история, конечно, выглядит хорошо. Спора нет. За этой дверью находится санузел. Санузел с душем. Опа! Как он меня поприветствовал вас сразу. Вот это решение. Вот здесь окно с теми же рейками. И есть еще одна спальня, которая находится у нас дальше по коридору. Выглядит она вот так. Тоже большая, просторная. И здесь собственно, вот такой санузел. На самом деле ремонт в самой вилле крайне простой. То есть здесь есть вот такие вот панели красивые, здесь есть пол и просто покрашенные стены, ничего больше. Но при этом, когда вилла у вас достаточно долго сдается, вы как ни крути, я вот сейчас выключу, будете делать не косметический ремонт, потому что белые стены долго белыми не бывают. И то есть вы в любом случае будете ее перекрашивать, переделывать, потом что-то будет кто-то вот там что-нибудь понесет, сломает какой-нибудь уголок. И еще что-нибудь но а, именно и сделано для того чтобы у вас была она создана из крайне простых материалов чтобы вы потом также быстро и недорого могли все привести в нормальное состояние как это и должно быть поэтому вилла выглядит вот так то есть каких-то флизелиновых обоев от роберта ковали вы это не увидите венецианской штукатурки тоже и вы увидите просто белые выкрашенные стены они где-то еще будут местами кривые это нормально. И раз примерно сколько-то лет, вы будете ее значит, реконструировать. Для того чтобы она также оставалась со своей инстаграмностью, чтобы люди сюда приезжали, фоткались и ваша вилла значит, сдавалась на убой через знакомых, через вообще всего-всего. То есть это конкретно рабочая лошадка. Если вы хотите, конечно, купить ее для себя и жить в ней, пожалуйста, как бы это сугубо ваше личное дело, она вполне для этого подходит, комфортная. Бассейн есть, две спальни есть. Обеденные зоны есть, и место, где провести семью есть, даже парковка есть, и закрытая территория еще есть. 460 тысяч долларов на сегодняшний день, но все-таки если ее рассматривать именно для пассива, то вот это лучшее решение, потому что никто не дает такого пассива, как недвижимость на бане. Потому что здесь у нас получается 12, даже в некоторых случаях можно и 14 вытащить процентов годовых, и вы не в Дубае, ни в Сочи. Нигде такого не встретите. Но, почему вообще такая большая доходность? Потому что недвижка идет не в собственность. Она идет в долгосрочную аренду, но с возможностью пролонгации в дальнейшем. И то есть вы можете купить эту виллу или построить новую, или купить у застройщика свежую виллу и потом ее сдавать. А потом, например, пролонгировать этот участок земли по э, условиям аренды. То есть ее не нужно будет в дальнейшем, там, вот 25 лет прошло, и сказать, все, убирай это теперь, все, теперь это моя вилла и так далее. Нет. Нужно, конечно, смотреть договоры, нужно изучать всю эту юридическую составляющую. Но, тем не менее, если мы говорим про короткую перспективу и быстрое отбитие средств, то здесь за весь срок эксплуатации можно отбить виллу в 4, а то и в 6 раз в некоторых случаях. Ни в одном регионе мира, ну ладно, может быть где-то есть, конечно, но из тех, которые знакомы мне, так сделать не получится. Огромное количество туристов едет, 85% загрузка, 85% загрузка, и это типа, ну, считается плохо. Вот, а, Окупаемость, значит, 12, 13, 14, где-то даже и 20 есть процентов годовых, но это не конкретный слот. И это все сдается вот в аренду. Поэтому... Даже не вижу смысла рассматривать виллу для собственной покупки. Но ну, может быть так, чтобы просто использовать ее для себя иногда в нее приезжать, но все равно остальное время сдавать, то эта покупка очень неплохая. Да, если есть, грубо говоря, свободные деньги и хочешь с них получать пассив, место просто пушка. Да, потом ты, грубо говоря, через 30 лет этой виллы, скорее всего, лишишься. Но как она будет выглядеть через эти 30 лет, во что превратится вот этот стол, или вот эти окна, или вон та э, мраморная поверхность? Я думаю, что это будет, во-первых, не современно. Во-вторых, это уже будет не инстаграммно, а во-вторых, она будет просто настолько усосанная, что вы даже представить себе не можете. И вот этот вот телевизор, который сейчас типа современный висит на стене, будет выглядеть как плазма из 2000-х, с вот этим вот серым экраном, знаете, возможно, даже еще выпуклая. И вот так вот она будет смотреться, потому что все, что вы видите сейчас, через 30 лет будет просто никчемным, устарелым, вообще никому не нужным ремонтом. Вот. Поэтому, господа, вы можете ее рассмотреть Она на сегодняшний день как бы приносит уже пассив То есть она, пожалуйста, все вам готово С управлением, со всем, то есть ее можно приобрести Но я хочу посмотреть, что еще есть Потому что мы с вами в конце посмотрим еще один комплекс Он только строится И там можно купить апартаменты И все это рядом с океаном Погнали! Три минуты, и мы с вами на пляже Значит, товарищи здесь Как мне сказали, учат в основном ребят серфингу Потому что небольшие волны и здесь, в принципе, можно на него встать без всяких проблем. Здесь, значит, у нас песочек и достаточно широкая такая будет пляжная полоса. Ну, а сейчас посмотрим, как чувак погребет куда-нибудь. Вообще, я как-то раз стоял на серфинге, это было в Марокко в 2017 году или 16 2017, по-моему. Это очень сложно. Это было тогда на Атлантическом океане. Здесь индийский. Но Бали, как вы знаете, в основном интересен именно серфингом, интересен именно своей атмосферой, вайбом, что здесь ты расслабляешься и кайфуешь. У тебя здесь нет вот этой лишней суеты. Хотя в Ченгу, где вот мы сейчас находимся, там, ну точнее здесь, это суета и есть. То есть тут как будто мини-Москва такая. Движение лютейшее, пробки просто какие-то огромные, на мопедах. Но вайб все равно создается. То есть это как ни крути, не Москва. Да что она на меня нападает-то все время, а? Вот. Пляж нас посмотрели, это один из. А, конечно, погода у нас сегодня не очень позволяет красивую картинку показать. Но, тем не менее, как бы, хотя пляж все равно я. Двигаем дальше, сейчас будет еще один пляж по пути на следующий проект. То есть на пока еще только землю, но, тем не менее, пляжик тоже будет. Здесь вы вот познакомились, что ребята начинают терпеть именно с вот этой вот историей. Ну и вообще, пока едем, покажу вам немножко Чингу, как он выглядит. Здесь достаточно узкие улочки. Передвижение идет в основном на мопедах. Много зелени. И за этой зеленью скрываются постройки. Качественные, не очень качественные. Разные. Здесь вот ресторанчик. Ну вообще здесь, конечно, в этой части приятно. Вот такие вот дома мне прям нравятся. С этим навесами из травы. Такие статуи. Я сразу говорю, что я в Бали еще не разбираюсь, поэтому я вам именно здесь передаю свои эмоции. Но в дальнейшем, в дальнейшем я во все это вникну, и, значит, мы будем готовы уже отрабатывать ваши запросы по недвижке и все-все-все, что вы хотите. Вот там вот еще один пляж, тоже песчаный. Ну, как бы, оно и логично, что он песчаный. И мы с вами мчим дальше. Много, на самом деле, мест, которые еще не застроены. Есть прям вот такие пустыри, здесь мопеды паркуют. Видите, да, одни мопеды и ни одной тачки. Ну, будет благодать. Вообще, на самом деле, на Бали пока еще не хватает лоск. То есть очень много вот таких вот мест, которые, ну, блин, как бы красивые природные зоны, но вот можно было сделать прям красоту и благодать. А здесь вот, например, граффити вот такое. И оно как бы напрягает. Но, тем не менее, 16 миллионов туристов в год примерно как в дубае приезжает их абсолютно не смущает вот это все здесь как вы заметили еще нет тротуаров то есть если вы мечтаете приехать на бали и ходить здесь пешком гулять то забудьте про эту идею здесь этого не сделаете вообще но зато можете посещать различного рода кафешки атмосферные кафешки серфить плавать купаться ну и вообще кайфовать о жизни знакомиться с девчонками и все что угодно делать мы с вами оказываемся на балийской стройке И здесь ребята строят таунхаусы Точнее вот этот рядок таунхаусов А это рядочек вилл Но такие проекты они в дальнейшем строить не будут Говорят, что сильно дорого выходит И типа не очень рентабельно Нет, короче, в этом смысла А вот такие таунхаусы они будут сажать везде И значит я хочу показать вам вообще Как они строят и из чего они строят То есть здесь у нас достаточно много на самом деле бетона То есть есть вот такие колонны То есть, В принципе где-то они даже торчали Но отсюда будет не видно Короче, прикол в том, что здесь будет вот эта часть такого дивана. Оттуда будет выезжать проектор. Там будет дальше находиться джакузи. И это вот именно такая зона сама по себе, ну как бы кухня-гостиной. Пойдемте, сходим наверх. Покажу вам, как выглядится там. Понимаемся. Вообще на самом деле вот эти там, ребят, продавали по 150. На сегодняшний день они немножко перепроектировали внутрь продаются, такие ей по 200, Но здесь ни одного нет. То есть все уже давным-давно продано. И вообще концепция такая, что нужно вот это вот все построить за один год. Потому что вы знаете, да, что сама по себе земля берется в аренду. Время-деньги. Нужно, чтобы быстрее это все отбивалось. Поэтому строится все быстро. Но хочу отметить, значит, ваше внимание, что здесь есть тригеля, что здесь полностью все бетонное. То есть не какие-то там металлические навесы или вот эти вот травяные, как любят использовать. Что, в принципе, все... Ну, для рамках климата все сделано вполне себе ничего. Да? Вот. И это вот конкретно такая односпальная вилла. То есть сверху у нас располагается именно сама по себе спальня. Снизу у нас располагается одна кухня-гостиная. И вот на таком вот проекте... Можно зарабатывать примерно по 12-13 годовых. Можно и больше на самом деле. Но сама концепция, что вот здесь будет располагаться диван, отсюда будет выезжать проекторы, вы здесь можете смотреть кино со всей семьей или там арендаторы ваши, да. потому что вряд ли вы будете жить в Давиле, так недвижка на бали покупается, в основном под пассив, а там будет джакузи. Ну и естественно это все будет в готовом виде с мебелью в общем-то, как положено. Давайте посмотрим, что там еще ребята делают. Как вообще у них стройка продвигается? То есть здесь будет дорога. Ну и вообще вот этот весь объем изначально, когда только на проект заходится, планируется построить за год максимум полтора. И так как здесь климат позволяет это делать, поэтому, пожалуйста, вы это все реализуете. Стройка просто кипит, шумит. Там вот ребята уже электрику сделали. И с этих вил уже, точнее, в них внутри. Делают уже отделку. Это вилла. Там бассейн перед ней. И здесь уже у нас штукатурится вот такая часть. Сверху сделана электрика. Но вроде выглядит все ничего себе так нормально. Но история с бассейном, конечно, тоже крутая. Абсолютно каждой виллы есть бассейн, хоть и небольшой. Но так как вы понимаете, что в этом проекте уже нет ничего абсолютно, то мы еще с вами съездим на пляж, посмотрим, как вообще выглядит пляжа. а потом мы с вами поедем на землю, там, где строятся проекты, вот там только можно будет купить. Ну, естественно, рендеры и вся вот эта информация также будет сюда вставлена, вообще я расскажу про все-все-все. При этом здесь довольно интересно, что есть брендовые магазины, прям такие качественные бренды, мировые, и все это иногда вперемешку с какими-то негазистыми построечками. Разного формата А Некоторым местам не хватает брендинга Например, очень сильно Какого-то дизайн-кода Но, тем не менее, то есть, если вот так присмотреться То все выглядит, все выглядит Контрастно, короче вот. Но Есть очень уверенные и очень крутые Заведения, ресторанчики Которые прям стоит посетить Ладно. В общем, мы двигаемся с вами на следующий пляж Как я уже сказал И дальше поедем на следующий проект Следующий пляж, и здесь ребята тоже занимаются серфингом, вообще на подъезде есть целый серфинг-магазин, и вот они, значит, отплывают. Но здесь хочу вам сказать, что опаснее серфить, потому что есть вот такие вот мини-скалы, и если вдруг ты там потерял равновесие, вообще там не устоял, ничего нигде, ни за что не зацепился, то можно башкой, конечно, вздонуться хорошо. Но, тем не менее, никого не смущает, ребята, значит, здесь вот сидят, смотрят сансет. Сансет. На облака они, смотри, какой сансет. Сансет здесь, вот это Но, тем не менее, вон, чувак, смотрите, погреб, погреб, все. Раз, раз, раз, раз, раз, все, красавчик. Тигр, волк, упал, все. А здесь вот пальмы. И куча, куча вот таких вот замечательных, красивых, атмосферных мест. Двигаем дальше. Вообще, когда я ехал на Бали, мне сказали, что к нему нужно будет привыкнуть. Кто-то это занимает, два дня у кого-то месяц, кто-то не может привыкнуть, но я пока прям пытаюсь привыкнуть, потому что я прилетел из Дубая и там сильно больше инфраструктуры, а здесь сильно больше зелени, но сильно меньше инфраструктуры. И вот такой вот у меня контрастный диссонанс получился, что вроде бы как бы и красивые места есть, но сразу рядом где-то в концепции что-то прям сильно не хватает какой-то инфраструктуры, например, тех же тротуаров. Но кафешки и ресторанчики, конечно, здесь очень уверенные есть. Прям очень. Буквально 3 минуты и мы с вами оказались на вот таком вот месте, где еще просто дрова растет, какие-то растения и может быть какие-то жучки ползают. И здесь в ближайшем будущем появится комплекс. Комплекс, который вам даст 18% доходности. Но у меня есть хорошие конкретные расчеты и рендеры. И я предлагаю сейчас вам переключиться на немножко другой вид. Мы сейчас с вами сядем в отель. Я вам просто сделаю все презентацию, расскажу что, как и чего. А потом мы с вами вновь вернемся на это место и уже поговорим просто зачем, что, куда и почему. У меня на компе есть презентация, и сейчас я с вами ей поделюсь. Мы с вами находились только что вот в этой точке, и вот так сверху выглядит участок. Он большой, зеленый, и на нем планируется построить апартаменты, виллы, таунхаусы и офисную инфраструктуру. Выглядеть это все будет вот так. Вот это здание апартаментов, здесь у нас находятся виллы, это таунхаусы и вот эта офисная инфраструктура. Сейчас мы с вами поподробнее со всем этим познакомимся. Это вид у нас чуть-чуть с другой стороны. Здесь вот парковочка такая, бассейн на крыше, то есть все замечательное, все красиво. Красиво. Мастер план. 8 однокомнатных вилл, 8 двухкомнатных вилл, 9 таунхаусов, 24 однокомнатных апартамента и 4 двухкомнатных апартамента. Офисная инфраструктура, джим, студия ногтей, барбершоп, прачечная и вот Бассейн. Ну, грубо говоря, крыша, так будет даже правильно сказать. Это у нас план, что вообще будет, где находиться. То есть здесь вот у нас находятся двухкомнатные виллы в этой линии, здесь однокомнатные виллы, здесь таунхаусы, это апартаменты и вот эта вот офисная инфраструктура, про которую мы с вами говорили. Ну вот, в принципе, тут она и указана. Теперь мы с вами начинаем знакомиться с однокомнатными виллами. Это ее общий вид как это все будет выглядеть. Ну согласитесь, даже сам по себе рендер, я думаю, что он будет именно так исполнен, супер эстетично выглядит. То есть минимализм, куча зелени, красивые интерьеры, но это вы сейчас все сами увидите. Значит, общий план. Однокомнатные виллы. 75 квадратных метров, это ее общая площадь, и она в двух этажах. Первый этаж у нас представлен большой кухне-гостиной с санузлом. И вот такой вот небольшой бассейн. Здесь небольшая кровать перед бассейном. И на втором этаже у нас одна спальня. Вот такой вот санузел. И э, два санузла как бы во всем апартаменте. Общая площадь, значит, первый этаж 37,8 квадратных метра. Вот это вот. Второй этаж также 37,8. И бэк-ярд, задний двор, 18,2 квадратных метра. Это вполне достаточно. Теперь мы переходим сами на рендеры. Это все не то, не то, не то. Вот. Это значит что у нас задний двор. Как будет выглядеть? Конечно, нельзя это назвать своим бассейном, но тем не менее, такая большая ванна при вашей небольшой вилле, очень даже неплохое место. Здесь можно позагорать, куча зелени и приятные интерьеры. Теперь это так будет выглядеть извне, из, самого, точнее, из самой виллы. Извиняюсь. Общие интерьеры. Супер эстетично это все выглядит. Красивые диваны, нейтральные интерьеры, никаких кричащих оттенков и прям эстетика на эстетике. То есть обеденная зона, коридоры, еще одна часть обеденной зоны, спальня. Просто достойно вообще особого внимания. И здесь еще есть санузел. Как он вам? Очень эстетично выглядит. Дальше у нас идет снова общие виллы. И мы переходим с вами на просмотр двух комнатных вил. Она у нас уже идет по площади 130 квадратных метров. Первый этаж 52, второй этаж 65, задний двор 32,8 и балкон 12 квадратных метров. Также включает это все три санузла. Первый этаж значит у нас большая кухня-гостиная, задний двор со своей вот этой вот ванной-бассейном. И сверху у нас располагается две спальни, зеркальные с каждым со своим санузлом. И также еще есть один санузел на первом этаже. Дальше у нас подходят интерьеры. Блин, ну не интерьеры даже, а вот эта вот картинка. А меня вообще на самом деле, я не очень понимаю, зачем вставлять Феррари на картинку про недвижимость Бали. Потому что здесь на ней просто негде ездить. Даже если ты ее купишь, это будет, знаете, как, как конь, который заперт в клетке. То есть он у тебя есть, он мощный, он красивый, но ты на нем никуда поехать не можешь. Потому что просто выйдешь и в пробке станешь. Спортбайки еще куда не шло, но, конечно, с Феррари это так. Но здесь у нас идет через картинку с Феррари направленность на то, что это все-таки верхний сегмент рынка, но по цене он вполне себе абсолютно адекватный. По цене мы поговорим чуть позже. Значит, смарт-вилла. Нас интересует вот этот слайд. Это задняя часть именно двухкомнатной виллы. Здесь побольше бассейн, побольше территории, но ну, зелень не столько же, то есть все так же эстетично. Вот так это все будет выглядеть из виллы. И интерьеры также достойны особого внимания. Вот так, кстати, будет выглядеть издалека. То есть, вот он ваш бассейн, собственный, там вот у вас лежак. И много зелени. Но здесь она почему-то не изображена, хотя вот тут-то она есть. Дальше мы смотрим по интерьерам. То есть, к ним вообще нет никаких вопросов. Все это современно, все нейтрально, нет никаких кричащих оттенков. И все супер-супер эстетично. То есть, все современные вот эти дизайнерские штуки здесь продуманы. Напишите вообще в комментариях как вам интерьеры в целом, но мне лично очень нравится. И мы с вами переходим к апартаментам, апартаментное здание, сверху у него будут вот такие вот дюплексы, то есть это однокомнатные и есть двухкомнатные апартаменты с вот такой вот частью на крыше, то есть есть собственно джакузи, место где собраться с друзьями или там с женой, лежаки для приема там загорода, вот она кстати лестница как поднимается, и их ну на самом деле немного, есть апартаменты с руфтопом, есть апартаменты без руфтопа, вот так вот это все выглядит с другого ракурса, еще раз повторюсь есть двухкомнатные, есть однокомнатные, но мы сейчас с вами обо всем этом поговорим. Стеклянные балконы, все эстетично, но вот эта картинка конечно мне очень нравится, я бы с удовольствием бы себе такой апартамент сам бы приобрел. И он точно будет на убой сдаваться, потому что в этом есть своя уникальность. То есть это апартамент с джакузи, с вот такой вот частью, где можно посидеть, поработать, позагорать и как бы все это находится недалеко от моря. И помните, я вам еще говорил в начале про инстаграмность. Здесь на нее сделан упор. Что здесь вот если вы просто там будете фотографироваться на своем апартаменте или на вилле или еще где-нибудь, то лайки вы будете прям собирать. Итак. Апартамент, значит, общей площади у нас 60, ну, практически 1 квадратный метр и 19 метров балкон. То есть у нас в нем внедрено 2 санузла, ну, как бы он такой даже разделенный, считается вообще как один. То есть это санузел при ванной, это санузел при э, гостиной. То есть здесь диван, кухонная зона, балкон, здесь у нас спальня и вот так вот это все распланировано. И если апартамент идет с руфтопом, то здесь у нас добавляется еще руфтоп на 91 квадратный метр, потому что он у нас перекрывает балкон и идет как бы сверху, поэтому площадь руфтопа больше. Здесь у нас вот эта вот зона, где можно просто посидеть поработать. Вот здесь вот у нас стояли лежаки и здесь вот у нас находится джакузи. Ну а это вот винтовая лестница, она начинается именно с балкона. Вот так вот выглядит планировка джакузи находится. Если вы, грубо говоря, просто покупаете однокомнатный апартамент без руфтопа, то оно у вас стоит на балконе. Место, где просто посидеть, также поработать на балконе. И вот так вот будет у нас выглядеть апартамент. Это гостиная, это у нас часть с кухней, это санузел. И вот так вот он распланирован. Ну, К интерьерам и здесь тоже нет вопросов. Красиво, эстетично, в теплых оттенках, и ничего не а, хочется сказать вам, зачем вы это здесь внедрили. Все супер красиво. Дальше мы переходим с вами к двухкомнатным апартаментам. Они также есть с руфтопом, также есть и без руфтопа. Значит, смотрите, 106 квадратных метров это у нас площадь, ну так скажем, жилая, и 36 метров у нас балкон, и два санузла. Значит, как мы заходим, вот у нас вход в квартиру, и здесь вот у нас находится основная кухня-гостиная, барная стойка, здесь диван, здесь телевизор, здесь у нас санузел, ну такой, да. И вот еще есть один санузел, и две спальни, разнесенные по разным краям, плюс большой балкон. И если мы с вами говорим про rooftop, то здесь у нас также есть часть, где поработать, барная стойка, джакузи. джакузи, бассейн ваш собственный, ну и вот такие вот зеленые зоны, где можно это все скомпоновать. Вот так вот выглядит у нас это все сверху. Санузел, а здесь у нас кухня, еще один санузел, еще один санузел, две разнесенные спальни в разные края и вот такая вот большая гостиная с выходом на балкон. Это с другой стороны у нас уже вид. Интерьеры. Вот эти вот речки, конечно, очень красиво смотрятся. Главное, чтобы строители их сделали именно ровными. Потому что зачастую очень сложно найти ровные рейки. Мы просто когда делали ремонт, мы с этим сталкивались. К интерьеру нет вопросов, просто посмотрим с вами картинки. Все это действительно эстетично. И у нас офисная инфраструктура. Жим офис управляющей компании, бассейн. Вот такой вот небольшой водопад написано. Вертолетная площадка и панорамный лифт. Презентация закончилась, настало время цифр. На самом деле здесь очень много цифр, если вы захотите именно подробно о них поговорить, то мы с вами можем выйти на Zoom вместе с представителем застройщика и достаточно подробно это все рассказать. Но здесь есть некоторые важные данные. Значит, вот смотрите, это у нас однокомнатный апартамент, стоимость юнита на первом этаже 205 тысяч долларов, при полноценной оплате 100% у вас будет скидка 10 тысяч долларов, то есть 195 тысяч. Нам, по сути, нужны только вот эти вот данные. Пассивный доход, это у нас... Посуточная аренда – 32 тысячи долларов в год, 16,7% окупаемость. Пассивный доход за 25 лет 1 075, – 1 624% окупаемости. И если мы, например, захотим с вами перепродать объект через 5 лет с учетом пассивного дохода, то мы получим с вами на 205 тысяч 511 тысяч прибыли. Не прибыли, а именно общие, вот за сколько мы продадим. Это 162%. процента если мы с вами будем сдавать это все с помесячной арендой, то мы получим окупаемость 9,5%, за 25 лет мы с вами получим окупаемость 270%, и опять же, если мы через 5 лет продадим, то 138,1% у нас будет с вами индексация. На самом деле здесь очень много, вот есть апартаменты с руфтопом, они, кстати, у нас по ставке отличаются, то есть здесь у нас 15,7%, если мы с вами просто говорим про апартамент, то 16,7%, то есть на 1% все-таки он выгоднее комнатные у нас апартаменты 17% нам дают, 176,9% если мы с вами ее перепродаем через 5 лет, и стоимость 335 тысяч. Апартаменты с руфтопом двухкомнатные 730 тысяч, 17,7%, 181% если мы через 5 лет это перепродаем, ну а помесячная аренда то есть 14,4%. Неплохой, кстати, показатель выше, чем у однушки. 160% если мы с вами перепродаем. Даунхауса у нас начинается от 235 тысяч, окупаемость 16,7, 174 процента, если перепродаем, просто тут очень много данных, я быстро сейчас поэтому пробегусь, это у нас однокомнатная вилла, 255 тысяч долларов, а общая стоимость 16,8 процента окупаемость, больше чем у однокомнатного апартамента. И двухкомнатная вилла, у нас 16,3 процента окупаемость, 395 тысяч стоимость и 172 процента, если мы ее с вами перепродаем через время, про помесячную аренду и вот эти все реновации и так далее. Мы с вами можем отдельно связаться, просто поговорить, более подробно это все рассказать уже с представителем застройщика, вместе на совместном зуме это все сделать. Ну вот, господа, сегодня мы с вами познакомились вообще с первыми проектами на Бали. Как они выглядят, как они строятся, что можно купить в стройке. Все вы это увидели, и я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Вот, ссылки, как обычно, указаны внизу в описании к этому видео. Помните, что я создал личный телеграм-канал, в котором делюсь мыслями, эмоциями и всем, что вообще происходит. А мы продолжаем дальше изучать недвижимость Бали, для того, чтобы вы в дальнейшем смогли купить через нашу компанию любую недвижимость курортную во всем мире. И Бали будет в этом списке. Так что, господа, следите за следующими выпусками, будет интересно. Буду рассказывать вам, что, как, куда, зачем. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, всех благ и пока.